Дорогие боги, превратите меня в ворона, чтобы я улетела далеко-далеко. Сын Локи Фенри сбежал. Если волка найдут великаны, нашему миру придет конец. Нужно поймать волка и посадить на цель. Воины должны быть в полной боевой готовности. Ты можешь нам пригодиться. Мне придется уйти. Я буду скучать. Служить богам – это мечта каждого. Зачем ты здесь? Подумала, вам не помешает помощь. Для них мы всего лишь рабы. Хочу домой. Мы здесь не просто так. Вальгала слаба, как никогда. Близится решающая битва богов и великанов. Не кто ты и что ты здесь делаешь Опасность! Она не нам грозит Рагнарёк. я не допущу чтобы нашу судьбу решала девчонка из мидгарда она ее уже решает сделай что-нибудь или ты не бог ты готова принять свою участь? Вальгала объединится. Вальгала, Рогнарек, в кино с 16 января.